Здравствуйте, горячая линия сна. У меня расстройство сна. Я не могу отличить свою жизнь на его от снов. Здравствуйте, горячая линия сна. сна. Я скажу с ума. А ты находка. Ты бестолочь. Стивен. Стивен. Я не могу отличить жизнь от снов. снов. Спасибо. Линзу потерял. Надеюсь, найдете. Спасибо. Этим Мартом. Да Боже, oh ты жив Что с тобой, Марк? Почему вы сказали Марк? Тяжко, наверное Голоса в голове Заткнитесь Тебе хаос Прими этот хаос. Лунный рыцарь. 30 марта. Только на Кероп ТВ.